...вечером отдохнуть. Ну, достал? Эго... ...оперор нон верник его сум прохо лунупер клуб папаши полуночника эй константин это тебя ты насчет сотового никогда не задумывался в чем дело на этот раз джо не жалуйся, если я тебе скажу, что ничего не сумел узнать, кроме имени. Элвиу. А Я-то надеялся вечером отдохнуть. Эй! Ну, разкладывай шаленой. Будь ты проклят, Константин. Меня уже прокляли. Намного сильнее.